После первого года жизни традиционным считается мнение, что ребенка нужно перевести на взрослый стол. Это мнение ошибочно. От 6 до 40% детей первых трех лет жизни страдают железодефицитной анемией, это могут быть проблемы аллергического характера, проблемы заболеваний крови. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о детском питании. Смотрите, пожалуйста, этот ролик до конца, чтобы получить памятку о том, какие продукты вы должны купить в магазине для вашего ребенка. Сбалансированное питание – главная составляющая часть здоровья в любом возрасте. Особенно это важно для детей. Чем младше ребенок, тем большее значение имеют вопросы правильного питания. Первые тысячи дней жизни – это критический период, в который формируется здоровье генетически запрограммированное, реализуется генетическая программа здоровья. Правильность организации питания здесь имеет решающее значение. Наибольшие проблемы питания и нарушения питания начинаются после первого года жизни. Если до первого года жизни родители часто консультируются с врачом и введение новых продуктов осуществляется под контролем лечащего педиатра, то после первого года жизни традиционным считается мнение, что ребенка нужно перевести на взрослый стол. Это мне ошибочно. В этой ситуации появляется избыточное употребление основных пищевых веществ и дефицит употребления микроинтриентов. Очень часто встречается избыток употребления молочных продуктов, которые не всегда полезны. Важно отметить, что Отсутствие контроля за питанием, отсутствие грамотного подхода к питанию приводит к тому, что, например, от 6 до 40% детей первых трех лет жизни страдают железодефицитной анемией. Ожирением страдают в возрасте от 5 до 17 лет 6,8% мальчиков и 5,3% девочек. Избыточная масса, масса тела в этом возрасте встречается гораздо чаще. 21,9% мальчики и 19,3% девочки – это достаточно высокие цифры. По опросам, проводимым в Российской Федерации в 2012 году, было выявлено, что овощи в рационе имеют только 30% детей, фрукты 60 – 60% детей. Это говорит о недостаточном внимании к вопросам питания, к режиму питания и его рациону. Все вопросы питания желательно решать с педиатром, который наблюдает ребенка. Именно педиатров, оценивая физическое развитие ребенка, особенности физического развития, особенности наследственности семьи, будет давать рекомендации о том, какие продукты должны быть в питании, каким образом должен строиться режим и каких продуктов стоит ограничивать в рационе ребенка. Для того, чтобы оценить, правильно ли питается ребенок, существуют достаточно простые методы. В частности, это измерение массы роста. Это показатели физического развития. Если они в норме, мы можем говорить о том, что рацион в принципе верный. Дальше задаются вопросы о частоте респираторных инфекций. Можно проанализировать общий анализ крови, биохимический анализ крови. По данным осмотра можно оценить состояние кожи слизистых волос, ногтей. А существуют ли боли при пальпации живота, потому что нарушение питания может быть связано, может приводить к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Ну и другие методы исследования, даже такие, как, например, ускультация, может выявить сердечный шум, который характерен для анемии. Дополнительными исследованиями здесь будет являться лабораторная диагностика. Преимущество в раннем выявлении каких-то проблем и в том, чтобы не допустить развития у него заболевания. Как было сказано уже выше, что… Наше здоровье оно генетически запрограммировано. И то, как ребенок питается, очень сильно влияет на реализацию этой программы. В России по питанию детей существуют два согласительных документа, которые были выпущены с Союзом педиатров России. Это национальные программы по питанию ребенка до года и национальная программа по питанию ребенка от года до трех лет. Педиатры руководствуются этими двумя национальными программами, когда дают рекомендации родителям. Это достаточно полные рекомендации, которые Содержит и э, правила формирования пищевого поведения, и набор необходимых продуктов, и режим питания. То есть они освещают эти два документа, все вопросы. Питание детей до трех лет пятиразовое, то есть это три основных приема пищи и два перекуса. Это может быть второй завтрак, или полник или кисломолочный продукт на ночь. Дети более старшего возраста питаются четыре раза в день. Это завтрак, обед, полник и ужин. В диете ребенка должно быть обязательно ежедневно мясо или рыба. Рыба 2-3 раза в неделю. Обязательно должны быть куриные яйца. Это 2-3 раза в неделю обязательно. Каша ежедневно один раз в день. Или какие-то другие крупы. Каша в том числе это обязательно ежедневно один раз в день. Должны быть свежие овощи и фрукты включены в рацион. Они должны даваться ребенку примерно 2-3-4 раза в день. Это в виде это яблоко, это может быть салат. Обязательно должны быть масла растительные, особенно важно, чтобы было оливковое масло. Молочные продукты у детей до трех лет это от года до трех это 450 грамм в сутки, включая творог, кефир, йогурт и сыр. Хлебобулочные изделия, хлеб должен даваться ребенку 3-4 или 4 раза с каждым приемом пищи. 30 грамм в день. Если вы хотите начать давать какие-то продукты, которые являются экзотическими, например, морепродукты или экзотические фрукты, предварительно лучше проконсультироваться с врачом, потому что кроме избыточной массы, анемии, существуют еще и аллергические реакции, которые вы можете спровоцировать впервые в раннем детском возрасте. При правильно сбалансированном питании у ребенка хорошая иммунная система. Он, как правило, активен, подвижен, интересуется окружающим, хорошо учится, редко болеет, не имеет аллергических реакций. В итоге правильного гармоничного питания вырастает здоровый человек. В ситуации, когда питание строится неправильно, у нас возникает то или другое заболевание, которое может принять уже хронический характер в детском возрасте. И, соответственно, взрослый человек у нас уже имеет определенную проблему, это могут быть проблемы аллергического характера, проблемы заболеваний крови. Очень важно формировать у ребенка правильные пищевые привычки, рацион питания и режим питания, не только думая о каких-то болезнях, а просто о том, что важно вырастить из него здорового человека и учитывать, что его здоровье закладывается именно в детском возрасте. Благодарность за то, что вы досмотрели это видео до конца, я хочу сделать вам подарок. Пожалуйста, нажмите на ссылку под видео, чтобы получить памятку о том, какие продукты вы должны купить в магазине вашему ребенку. В альфа Центр здоровья вы всегда получите хороший совет по организации питания вашего ребенка, соответственно его возрасту и развитию. Мы поможем вам вырасти здорового малыша, поэтому приходите к нам.